Всем привет, с вами Кэссиди, и я представляю вашему вниманию очередное видео, посвященное закрытому бета-тестированию. Недавно в ангар тестера влилось большое количество новых танков. Все эти танки относятся к первой эре. Ну а в этом видео я приоткрою завесу тайны над танком ЗИС-30. А точнее, советская легкая противотанковая самоходная артиллерийская установка открытого типа. Создана коллективом разработчиков под руководством Муравьева. Машины этой марки серийно выпускались на артиллерийском заводе во второй половине 1941 года путем открытой установки противотанковой пушки ЗИС-2 на артиллерийском тягаче Т-20 «Комсомолец». Всего было выпущено около 100 самоходок ЗИС-30, которые участвовали в боях 1941-1942 годов и были хорошо приняты в войсках из-за эффективности пушки ЗИС-2. Однако из-за малочисленности, поломок и боевых потерь они не оказались сколь-нибудь заметного влияния на ход войны. Чего уж точно нельзя сказать о 57 миллиметровой пушке образца 1941 года ЗИС-2. Советская противотанковая пушка периода Великой Отечественной войны. Данное орудие разработано под непосредственным руководством Грабина, в 1940 году являлась на момент начала серийного производства самой мощной противотанковой пушкой в мире, настолько мощной, что в 1941 году не имела достойных целей, что и привело к ее снятию с производства в пользу более дешевых и технологичных пушек. Однако с появлением в 1942 году новых тяжело бронированных немецких танков «Тигр» производство орудия было возобновлено. Так что 57 миллилитровое орудие ЗИС-2 достойно воевало с 1941 по 1945 год. А еще позже, в течение долгого времени, состояло на вооружении Советской Армии, послевоенное время. Интересен тот факт, что на вооружении некоторых государств ЗИС-2 находится и по сей день. Итак, что же из себя представляет ЗИС-30 в нашей игре? Самоходная артиллерийская установка с противотанковым орудием ЗИС-2 повышенной огневой мощи. Без какого-нибудь намека на бронирование. Блобовой проекции у нас 10 мм в корпусе, а в боковой 7 мм. Но орудие ЗИС-2 покрывает с лихвой все эти недостатки. Мощность орудия такова, что он пробивает с расстояния 10 метров 120 миллиметров вражеской брони. А на расстоянии 500 метров это орудие уверенно пробивает толщину брони в 100 миллиметров. Итак, друзья, отличное орудие, отличный снаряд. А какие у нас есть недостатки? Первое, что хотелось бы отметить, это малый боекомплект. У нас всего 20 снарядов, так что особо в бою не расстреляешься. Целиться нужно увереннее и поражать противника с первого выстрела, чтобы впустую не тратить снаряды, которые, скорее всего, в последующем пригодятся больше. У нас двигатель 50 лошадиных сил на 4 тонны веса. Это примерно около 13 лошадиных сил на тонну. Довольно резвая и динамичная машинка, однако спешить нам некуда. Хоть у нас и 42 километра максимальная скорость, но отсутствие какой бы то ни было брони накладывает некий отпечаток. Спешить вперед под выстрел противников нам точно не надо. Коротко можно было бы охарактеризовать эту машинку так. Мы машина второй, а то и третьей волны атакующих. Мы не вступаем ни в какие прямые перестрелки, действуем из засад. Пытаемся поразить противника на самых больших расстояниях, на которых только можно. И благо орудие нам в этом помогает. Из плюсов нужно отметить, что у нас есть топовый снаряд. Он прокачивается и находится на второй ступени прокачки. Хотя и самый первый снаряд, который нам дается, очень мощный и способен поражать точно так же. Не хуже, по крайней мере, чем топовый снаряд. Также еще, это пока единственная самоходная артиллерийская установка, у которой на тесте есть артиллерийская поддержка. Как я говорил в предыдущих видео, наиболее интересная изюминка наземной техники. Совсем забыл рассказать об углах наведения, горизонтальных и вертикальных. Ну, по порядку. В горизонте мы не крутимся все башни на 360 градусов. Нет, у нас всего 30 градусов сектор обстрела. То есть вам придется доворачивать вашу машину в сторону противника, если вам не хватает поворота башни. Точнее, орудия. А вот вертикальные углы с этим намного похуже. Зачастую вам придется искать места, в которых ваша машина будет слегка наклонена вперед. Потому что вертикальный угол, который отклоняется орудию вниз, равен минус 4 градуса. его иногда не хватает, накладывает некий дискомфорт, когда вы ищете подходящую огневую позицию бороться с этим можно по разному, например выехать немного вперед, тем самым опустить немного орудия вниз и нацелиться на противника однако вы выехав, вы подставляетесь под снаряды вражеских танков, можно и по другому например задней, задней частью машины наехать на какой-нибудь холмик, камешек и приподнять Задняя часть машины у вас опустится перед. Вы сможете навестись на танк. В общем, геймплей на этой машинке спокойный и размеренный. Он не для харкорчиков. То есть, стоим и настреливаем фраги. Кемперством, другими словами. На этой машине нельзя поехать на какое-нибудь направление и в ближнем бою перебить всех противников. Я уже говорил, брони у нас нет. И это чревато. Мы сразу же отправляемся в ангар. Так что держимся на самых дальних расстояниях от противника. И занимаемся настрелом фрагов. И в этом наше орудие нам помогает. Скорострельность порядка 5-6 секунд. Довольно быстро и мы способны уничтожить любого противника, которого только заметим. Однако нельзя забывать, что долгое стояние на одном месте... И нас противник заметит, поэтому может уничтожить. Как можно чаще меняйте огневую позицию. Ну а сейчас перейдем к нашим модулям. Что же качать? Чисто мое субъективное мнение, в первую очередь нужно выкачать снаряд и артиллерийскую поддержку. После защищенность. Более конкретно маскировку. Ведь мы самоходная артиллерийская установка. Противотанковое орудие. Эта машина первой эры, так что в основном все модули будут очень быстро прокачиваться. Ну а получить более полное впечатление об этой машине я перейду к разбору одного боя. Итак, карта Кубань. Очень большая карта. Много возможностей для засадных действий для нашего противотанкового орудия. Яду в центре и замечаю где-то вдали. Такое же противотанковое орудие. Один выстрел и противник в ангаре. Да, мне повезло. А сейчас у меня не получается опустить орудие до Т-34, чтобы его уничтожить. Все сказывается отрицательными углы, Ну, вертикальные наводки. Приходится сдавать назад. А как видите, 5 километров в час. То есть быстро задним ходом убежать не получится. По всей видимости, вражеский Т-34 понял, что у меня не опускается орудие, чтобы я его поразил. Пытаюсь выстрелить на раскачке, заметили вперед-назад, и орудие прыгает немного ниже, выше, пытался так попасть. У меня не получилось, но мои союзники сообразили и уничтожили Т-34. Едем вперед, чтобы успеть занять выгодное место до подхода вражеских танков. Ну и занять такую огневую позицию, с которой мне откроется большой сектор для обстрела противника. То есть, где будут видны переезды противника, а я смогу по ним работать с дальних расстояний. Я нашел такое место, противники не догадываются о моем присутствии, и я начинаю настреливать фраги. Здесь я несколько замешкался за танком, были видны маркера союзников. И я побоялся уничтожить своего союзника, поэтому несколько потянул время, чтобы убедиться, что это противник. Очередной враг отправляется в ангар. После уничтожения этого противника, решаю продвинуться немного вперед. Мне даже из этого положения несколько мешает листва, даже при отключенной траве. Неплохая позиция. Противник стремится продвинуться к захваченным точкам, чтобы захватить их и по очкам выиграть. Но я нахожусь со стороны, я не вступаю в лобовые перестрелки, то есть я буду противника поражать в борт. Мне это выгодно. Противник в первую очередь будет уничтожать тех, кто стоит у них на пути. А я, находясь на таком почтительном расстоянии, даже, скорее всего, не свечусь у них красным маркером. То есть, другими словами, они меня не видят. Тем временем у меня уже остается 6 снарядов, и каждый снаряд на вес золота. Еще раз повторюсь, у нас в боекомплекте всего 20 снарядов. Так что каждый снаряд должен лететь в цель. У противника ничего не получается. Они выкатываются и умирают от моих союзников или от моей стрельбы. Тем временем у меня уже 5 фрагов. Вот этот фраг у меня будет шестым. И на 0 смертей. То есть с одного боекомплекта. И у меня остается всего 4 снаряда. Но все точки захвата в руках моей команды. А значит победа будет точно за нами своеобразная машина в которой совмещены характеристики которые упали в крайности безумной мощности орудия совершенно полное отсутствие брони маленький боекомплект плохие углы вертикальной наводки довольно отличная подвижность и маневренность это отличная машина для ровного и размеренного геймплея для тех кто привык спокойно и Обдуманно принимать решения, которые вас приведут к победе. Нельзя улошничать, можно сказать, это просто противопоказано на этой машине. Вам придется держать в поле зрения не только противников, но и союзников, вы зависеть от них. Однако 57 миллиметровое орудие способно удивить не только вас, но и противников, которые не будут ожидать удара с такого расстояния. Можно сказать, дамоклов меч. Противники даже не будут знать о вашем присутствии, а вы их оповестите. Думаю, у меня получилось приоткрыть завесу тайны над машиной ЗИС-30. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, обязательно комментируйте. С вами был Кэссиди, всем удачи, пока.